Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык с удовольствием всего лишь за 3 минуты. Что такое 3 минуты? Это... Я даже не знаю, с чем это сравнить, 3 минуты настолько мало, но проведите эти 3 минуты с пользой, выучите испанский язык. Сегодня мы с вами будем продолжать разбирать предлоги в испанском. Сегодня мы начнем наше видео с предлога de... Предлог Д. У него тоже несколько значений. Он обозначает принадлежность предмета. Например, элементарный Д Татьяна, телефон Татьяны, да? Чей Д. Либо обозначает тип, либо категорию объекта. Например, унординадор Д мода. Какой, de moda, мода, модный. Либо обозначает исходную точку пространства. Например, Vengo de la Я прихожу. Пришел, иду, да, прихожу. Из университета. д университет. Либо еще обозначает происхождение и национальность. Soy de Omsk. Soy de Rusia. Я из Омска, да? Я из России. Угу. Да. Но мы, кстати, в прошлом видео выучили с вами предлог А. Есть такое сочетание двух предлогов. Д, многоточие. А-а. Много когда ДИА используется вместе. ДИА используется вместе, когда обозначает либо пространственный какой-то интервал, либо временный. Например, Домск-Москву, из Омска в Москву, Д-Мадрид, А-Валенсия, из Мадрида в Валенсию. Либо, если мы говорим про временной интервал, то это со с 9 в общем, например, до 10 ДНУВА-АдИС да? Либо э, с понедельника по пятницу. Де да? Луны Самое важное, тут артикль не используется, Де и Де Луны Да, Теперь мы разберем предлог Де Сде. Де обозначает исходную точку пространства или времени. Например, Де ми балкон по Эдуэр. С моего балкона я вижу то-то. Desde la siete, des des des des я тебя жду, вообще-то ты поторопись, вот. И последний на сегодня предлог – это des des обозначает длительный какой э, временной интервал, интервал, и на русский переводится как, переводится как в течение. des des des des des des des des des des des во время моей работы, и так далее, да. Вот видите, все очень просто. Пересматриваем это видео, выучиваем еще набор прилагательных по-испански. Подписываемся на мой канал, не упускаем новые видео. Не забываем заходить на мою страничку, где найдете языковую школу сегодня ротать Блог ре, с рецептами про Испанию и про все про жизнь в Испанию, про работу в Испании. Все про Испанию. И не только, кстати, про Испанию. В общем, заходите, смотрите. И, кстати, я еще есть в Инстаграме.